прохождение практики с семьей, регрессии в прошлой жизни, моя нынешняя жизнь очень сильно изменилась. Я сама стала ведущей, хотя до этого долгое время практиковала, но опасалась проводить какие-либо мероприятия. Я начала вести дыхательные практики для девочек, йогу. А вот через несколько минут у меня состоится первое занятие по стоянию на гвоздях. Огромное. Благодарности мне за фроразделанную работу, желаю успехов и дальнейшего процветания.